Они и раньше пытали людей, использовали в давлении и насилии женщин, но теперь это делают открыто, показывают, что они выше закона. Да, да конечно, не виновата. Когда братьев ее муж судил, она как бы не знала, да? Догом ашаид до шон уллахи. А с каких пор знание, что кто-то судит, допустим, братьев, да, давай даже с твоей точки зрения будем говорить, представим, что там все уже, как бы положение того понятно, оно плохое, и возьмем его семью. Она несет как-то ответственность. Мы, если ты мусульманин, ты... А еще раз, люди, я прошу. Я вижу здесь в чате вопросы по поводу э, записей из семейного чата Янгулбаевых. Это... Мы даже не будем это сейчас обсуждать. Сегодня в заложниках у Кадыровцев находится их мать, женщина, не причастная ни к никаким историям, не несущая никакой ответственности ни за действия мужа, ни за действия своих сыновей. Она находится сейчас в заложниках. И когда она находится в заложниках, и весь вот этот э Вся мощь этого кадыровского режима, она сегодня направлена против этой семьи, против этой женщины, в данное время конкретно против нее. Говорить о, о чем-либо другом, это было бы просто неправильно. Это мы, мы как будто бы встаем здесь на одну сторону с этими преступниками, поэтому давайте все вопросы по поводу чатов, каких-то разговоров, оставим эти, эти темы, я прошу не писать об этом ничего в чате. Судья Янгулбаев говорит, что за свою жизнь не посадил ни одного человека, но многие злорадствуют его конфликту с властями. Что думаешь по этому поводу? Ну Я вот сейчас, по-моему, озвучил свое мнение. Деятельность Янгулбаева, его нынешнее положение с точки зрения ислама, деятельность их детей – их какие-то высказывания и все прочее, мы не должны это сейчас обсуждать, особенно публично. Это просто вредно сейчас делать такие вещи. Женщина, которая находится в заложниках, она, не, она абсолютно невиновна ни в чем. И сейчас первостепенная задача является ее освобождение. У Авокра Янгулбаева пропала страница в Инстаграм, он ее удали, удалял, не удалял. Взамен появились фейки. Не подписывайтесь и не пишите на фейковые страницы под именем Авокра в Инстаграме. Очень интересно, куда эта его страница пропала. Хм. Да, действительно, я не вижу его страницу. Саламу алейкум, Тумсо, ты очень правильный парень, я очень переживал, что ты как-то поведешься на слив семейного чата, ты еще раз доказал, что ты достойный человек, Аллаху айла алейкум ассаляму рааматуллах, я не настолько как бы, идиот, чтобы вестись на такие вещи, умею как бы, расставлять приоритеты, Аллаху, и умею отдавать предпочтение общей пользе над частной. Поэтому это вопрос, который, в котором сейчас есть общая польза, может, которую можно потерять, погнавшись за какой-то частной. Давайте будем придерживаться стратегии получения общей пользы, а не частной. Да, конечно, не виновата. Когда братьев ее муж судил, она как бы не знала, да, догам аша и до шон А с каких пор знание, что кто-то судит, допустим, братьев? Да, давай, даже с твоей точки зрения будем говорить. Представим, что там все уже, как бы положение того понятно, оно плохое. И возьмем его семью. Она несет как-то ответственность. Мы, если ты мусульманин, а ты я, я не сомневаюсь в том, что ты мусульманин, а, ты должен на это смотреть с точки зрения ислама. У тебя нет как бы другого права. Ты не имеешь права на это смотреть ни с какой другой стороны, если ты мусульманин. Посмотри на это с точки зрения ислама. Понесет ли она какую-либо ответственность за действие этого Своего мужа, допустим, неправильные действия своего мужа, понесет ли она за это ответственность перед Аллахом? Если ты скажешь, если на этот вопрос ответишь Да, понесет, тогда тебе следующий вопрос: а какую ответственность она понесет? Что именно ей будет предъявлено и какое будет за это наказание? Когда ты ответишь на этот вопрос, это риторически, мне не нужно, чтобы ты на него отвечал, когда ты ответишь на этот вопрос, ты сам поймешь неправильность твоих высказываний. Даже если кто-то и несет ответственность, за действие другого человека, но он не несет ее вот в такой форме, она не должна сегодня сидеть в заключении у а, Кадыровых, не должна она, понимаешь? Какая-то символическая там ответственность, если она должна, как ты говоришь, извиниться за то, что она, ну, допустим, я говорю, если с твоей точки зрения она должна покаяться, например, за то, что она там жила с ним, когда он, как ты говоришь, судил там братьев, то, то это вот та ответственность, которую она должна нести, там, извинение да, или покаяние перед Аллахом, но не э, плен у кадыровцев для того, чтобы через нее давить там, на целую семью. Справедливо, друзья, нужно ко всему этому подходить. Ассаляму алейкум. Тумса, что ты скажешь про высказывание Ингулбаев, про тебя? Алейкум я это уже прокомментировал, ничего э, говорить об этом и как-то это комментировать я не буду. Во всяком случае, не, не сейчас. Сейчас не время. Япон. Дудаев уверен, что ты тут, так знай, что, что недалеко тот день, когда ты и тебе подобные будете отвечать за все преступления. Так что жамволамво тебе будет. Тонсо, скажи, как ты думаешь, может ли Кремль убрать Кадырова и его окружение путем спецоперации тогда, когда это будет нужно? Ты не думал об этом? Когда это будет нужно... Убрать Кадырова для Кремля проблем не составит. Если вот как сейчас будет сохраняться, имеется в виду положение, то вот в нынешнем положении, например, завтра нужно снять Кадырова. Проблема, это для Кремля нет, вообще не проблема. Они, они его отца как бы отправили на тот свет, а они его в легкую оттуда, если надо, на тот свет отправят почетно при этом. Если надо, загрузят в вертолет, отвезут в Лефортово, Сегодня это не проблема. Что будет завтра, я не знаю. То есть завтра положение в целом в России может измениться. Власть может ослабнуть. Там. Не знаю. Что будет завтра, в общем, мы не знаем. Сегодня это не проблема. Это факт. Министр испорченного воздуха, ты достоин этой профессии. Я надеюсь, ты это не мне говоришь, а министру информации и печати Кадыровскому. Забавно, когда власти Чечни обвиняют судью Янголбаева за подпись Путина в его удостоверении. Значит, они видят в своей связи с Кривлем что-то позорное. Саляму алейкум, каким же нужно быть трусом, конченным, самым последним человеком на свете, чтобы трогать невинную женщину Иуда. Иудов, хоят, царь, камел, шди, ашзудри, махих, бибох, шмичах, юхо, ва алейкум, ассаляму, рахматуллах. Они и раньше пытали людей, использовали в давлении и насилии женщин, но теперь это делают открыто, показывают, что они выше закона. Да, сейчас это просто не скрывается. Раньше они делали вид, что они такие прям защитники чеченских женщин, чеченских традиций, устоев, там, зудри. Они там пускали слезы в прямом эфире, говоря про честь чеченской женщины. А сейчас все уже, все маски сброшены теперь без проблем могут похищать родственников там со стороны жены. Мои родственники со стороны жены по сегодняшний день удерживаются в республике, в заложниках. Это просто такой нонсенс, я поражаюсь. Я уже молчу там про родственников со стороны матери, что тоже является просто недопустимым в нашем обществе. Буквально вчера мы не могли себе это представить, что будут возлагать ответственность на родственников по линии матери, мы не могли себе это представить. А сегодня мы уже видим возлагание ответственности на родственников, причем женщин, родственниц твоей жены. Это просто поразительно. Как помните в этом собачьем сердце этот говорил профессор Преображенский? Поразительно. <смех> Это поразительно.